Друзья, я снимаю это видео с одной целью помочь тем людям, которые хотят выйти из финансовых проблем. Меня зовут Леонов Алексей. Я, как и многие люди, пытался найти работу в интернете. К сожалению, кто занимается тренингом, по статистике зарабатывает 5% людей, 95% теряют свои деньги. Я попал во второй тип и потерял порядка 13 тысяч долларов, которые занял в банке. Долгое время я пытался как-то отработать эти деньги, но справлялся с этим очень плохо. Где-то через 7 месяцев после этого я продолжил поиск работы в интернете. И мне понравился маркетинг-план автоматизированной системы форсаж Info в компании Genesis Global. Я внимательно изучил его, прошел все тесты и выполнил все необходимые задания. Разобравшись с этой информацией, я сдал успешные экзамен. У меня на это ушло ровно одна неделя. После этой недели я стартовал в этом бизнесе. Результат обучения не заставил себя долго ждать. Первый месяц работы я вышел на доход в 400 долларов. Во второй месяц я удвоил этот результат и получил квалификацию специалиста. Компания предоставила мне 9 карту виза американского банка. Теперь в любое время я могу выводить эти деньги. Этой американской компании в этом году исполнилось 11 лет. Она работает легально. Я покажу, как я сам лично снимал эти деньги с карты. Сейчас я на машине поеду снимать деньги с карточки. Вот ребята, добрый день. Пришел с американской карточки. Буду снимать действие. Набираю пароль, показывать не буду. Вот, делаю подтверждение. Снимать буду в наших рублях. Пишу сумму. Ну, пускай 16 тысяч. Что тут у нас дальше? Вот, денежки. Пожалуйста. Как и написал, 16 тысяч. Под моим видеороликом вы можете пройти по ссылке, зарегистрироваться, пройти бесплатное обучение, пройти экзамены и начать работать.